Как у заказчиков, так и у дизайнеров нет четкого понимания, какую роль играет дизайн-проект при согласовании перепланировки. Это приводит к тому, что собственники теряют время и деньги, дизайнеры теряют то же самое плюс свою репутацию как профессионалов. Всем привет, меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании Реалпроект и сегодня мы говорим о роли дизайн-проекта в согласовании перепланировки. В этом видео мы разберемся, можно ли согласовать перепланировку по дизайн-проекту, какую пользу может принести дизайн-проект для согласования перепланировки, а чем может навредить. И еще разберем реальный пример, когда собственнику пришлось переделать ремонт из-за некачественного дизайн-проекта. Ну что, давайте начнем. Сначала давайте ответим на главный вопрос. Можно по дизайн-проекту согласовать перепланировку или нет? Отвечу просто. Дизайн-проект даже не примут в канцелярии районной администрации, куда вы его принесете. Дело в том, что дизайн-проект по жилищному кодексу не является документом для согласования перепланировки. Этим документом должен быть проект перепланировки, который подготовлен и оформлен в установленном порядке. Такой проект может разработать только проектная организация со свидетельством в СРО с допуском к проектным работам. Специалисты этой организации имеют профильное образование и необходимый опыт. У нас на канале есть отдельное видео о том, как выбрать проектную организацию для создания проекта перепланировки. Рекомендую посмотреть, если еще не видели. Если планировочное решение в дизайн-проекте выполнено по всем нормативам, то такой проект имеет огромную пользу для собственника. Дизайнер закладывает в проект детализированные интерьерные решения с учетом расстановки мебели, оборудования, материалов и декора. В итоге у заказчика на стадии ремонта не возникает потребности перенести проем или перегородку, а значит, результат ремонта будет соответствовать согласованному проекту. А еще хороший дизайн-проект помогает проектной организации оперативнее разработать проект перепланировки, потому что содержит всю необходимую информацию. Другая ситуация, когда собственник сам рисует эскиз планировочного решения, а потом по нему разрабатывается проект перепланировки. Минус в том, что результат ремонта может отличаться от первоначальной задумки. Например, собственник в процессе ремонта увидит, что кровать будет частично закрывать дверной проем, а к другой стене ее поставить нельзя, потому что там находится встроенный шкаф. Чтобы исправить ситуацию, нужно внести изменения в планировку, а значит пересогласовать проект. К сожалению, не все планировочные решения в дизайн-проектах получаются законными. Особенно, если за них берутся специалисты, которые не знают нормативов, либо не учитывают их. Тогда собственника ждет одно из двух последствий. Первое. После того, как собственник принял готовый дизайн-проект, Выяснится, что планировочное решение невозможно согласовать, ведь оно сделано с нарушением. Выход здесь один – исправлять его или переделывать полностью. Обстоятельства могут быть разными, но суть одна – это потребует дополнительного времени и расходов. Второе последствие еще неприятнее – когда собственник сделал самовольный ремонт по дизайн-проекту и спустя время ремонт потребовалось узаконить. Однако, как оказалось, дизайнер допустил нарушение в планировке, поэтому о согласовании фактического ремонта не может идти речи. Собственнику ничего не остается, как переделывать ремонт уже по нормативам. Давайте посмотрим на два примера из нашей практики, когда нам приносили планировки дизайнеров с нарушениями. Первый пример. Собственник пришел с уже сделанным самовольным ремонтом. Он хотел узаконить перепланировку для продажи квартиры. Ремонт выполнялся на основании дизайн-проекта. Проектом было предусмотрено перенос кухни и организация кухни-столовой на площади комнаты и коридора, а также разделение помещения 5 комнаты на две детских комнаты. Перепланировка получилась классная. Теперь кухня-столовая – это центровое помещение, которое имеет панорамное остекление. Выход в одну взрослую спальню в две детские. Все бы ничего, если бы не одно «но», которое делает эту перепланировку в корень незаконной. Кухонную зону кухне-столовой разместили строго над жилой комнатой, что является грубым нарушением. Мы предложили собственнику как с минимальными затратами исправить, устранить это нарушение. Для этого необходимо было перенести кухонное оборудование, плиту и мойку в зону коридора, то есть расположить на площади коридора. Тем самым кухонная зона у нас организована над коридором соседи снизу, и это уже не является нарушением. А обеденная зона располагается над жилой комнатой, что допускается. И перенести дверной проем в спальню, чтобы был у нее вход. Вот такие вот минимальные изменения могли бы сделать перепланировку законной. Не требуется приносить какие-то перегородки, а всего лишь сместить оборудование и расположить их над коридором. Сейчас собственник решает, думает, как ему с минимальными затратами устранить все эти нарушения и согласовать перепланировку. Перейдем ко второму примеру. К нам обратился дизайнер, чтобы проверить свое планировочное решение. И снова мы заказали поэтажные планы. Выяснилось, что пожелания заказчика дизайн-проекта не соответствуют нормативам. Он хотел перенести кухню. На площадь, где у соседа снизу располагается жилая комната. А еще над другой жилой комнатой разместить ванную комнату. Очень хорошо, что дизайнер решил проверить себя и обратился к нам, иначе заказчик не смог бы согласовать перепланировку и, скорее всего, вернулся бы с претензиями к дизайнеру. Закончилось все тем, что заказчик не захотел переделать проект и решил сделать самовольную перепланировку. Последствия этого могут быть разные. На нашем опыте о самовольном ремонте узнают во время шумных работ. Дальше собственника ждет либо предписание и штраф, либо передача дела о незаконной перепланировке в суд. Как обезопасить себя от потери времени и денег из-за некачественного дизайна проекта? На этапе, когда дизайнер предлагает вам планировочные решение, рекомендую получить консультацию в проектной организации. Специалисты проверят план дизайнера, и если в нем допущены нарушения, подскажут, как их исправить. В итоге перепланировку получится согласовать, и у заказчика не возникнет потребности вносить изменения в ремонт. Например, в наш Телеграм часто приходят подобные вопросы. В конце хочу сказать, что с каждым годом наблюдая, как растет число грамотных дизайнеров. Приятно видеть в этом и наш вклад в виде контента и обучающего курса для дизайнеров. Многие знают требования законодательства, строительные, пожарные и санитарные нормы. Однако, еще раз напомню, каким бы качественным ни был дизайн-проект, по нему все равно нельзя согласовать перепланировку. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!